Друзья, всем привет! Сегодня я покажу и расскажу, как разогнать память DDR3 серверную в биосе на материнских платах типа X79. У меня стоит отремитер X79, самая дешевая китайская материнская плата под соки 2011. Заходим в биос через F2 или Delete. Далее переходим в раздел Чипсет, North Bridge и вот DDR Speed. Тут выбираем 1866 1600 все зависит от вашей материнской платы от ее прошивки у меня максимум 1866 выбираем и выходим клавишей в 10 сохраняем наши изменения друзья проводим тест памяти в стоковом состоянии тест задержка памяти Частота 1333 МГц. Итак, мы видим, что наша память выдала задержку в 91,5 наносекунды. Посмотрим, что она выдаст в разгоне до 1866 МГц. Друзья, показываю сейчас тест AIDA64. Задержка памяти на уже разогретой до 1866 мегагерц. Как видите, процессор выдает 79,9 наносекунды.